Маркет с торговыми идеями, в котором каждый день мы постим дополнительный аналитический контент вам в помощь в принятии торговых решений. Сегодня, поскольку понедельник в 16.00 по московскому времени, состоится традиционный для понедельника вебинар правильный понедельник. Но тему этого вебинара я предлагаю определить вам. Сегодня, также в телеграм-канале, который я только что повторно анонсировал, мы проведем голосование. Предложим несколько тем на выбор, соответственно, та, которая наберет больше всего ваших голосов станет выбором и будет ключевой в ходе моего сегодняшнего выступления. Ну что ж, мы подводим итоги прошедшей недели которая была крайне насыщенная, я бы даже сказал, перегружена на фундаментальные события. Сразу несколько регуляторов, за которыми мы следим, Федрезерв, ЕЦБ, Банка Англии, опубликовали решение по ключевой процентной ставке. Вишенкой на торте выступил пятничный Non-Farm Pearls, который еще больше раскачал рыночную волатильность. И, наконец-таки, друзья, как мы с вами ожидали, индекс доллара, который долгое время находился, топтался в районе 102 пунктов, даже был период времени, когда многие уже поверили в неизбежности теста поддержки 100 пунктов и движения ниже. Индекс доллара все-таки выстоял и прорвался к новым локальным максимумам. уже Это больше похоже на то, что все-таки покупатели собрались силами и готовы сохранить инициативу на своей стороне, чтобы впоследствии продолжить дальнейшее развитие роста. Что касается реакции доллара на отчет по Non-Farm она была вполне ожидаема, потому что сильный фундаментальный фон, блок статистики, количество новых рабочих мест, которые мы получили. Это хорошие данные, на которых можно отстраивать местности и целесообразность сохранения жесткой монетарной политики. Напомню, что на прошлой неделе, помимо сильного отчета по американскому рынку труда, был, безусловно, еще один фундаментальный драйвер роста. И странно, что доллар сразу не отреагировал на него. Это заседание американского регулятора, если говорить по итогам, то ставку повысили, как ожидалось, на 25 базисных пунктов. Но в сопротивленном заявлении, как мы помним, американский регулятор ясно дал понять, что ввиду все еще высокой инфляции, уместно и дальше повышать процентные ставки. А на пресс-конференции председатель Федрезерва Джером Павлов Повторил, что дезинфляционный процесс, кстати, он впервые использовал этот термин, возможно, и начался в американской экономике. Но Федрезерву потребуется куда больше доказательств, чтобы убедиться в том, что ситуация находится под контролем. Конечно же, нормальный подход к анализу и интерпретации такой риторики позволил всем, кто хотел сделать единственные, на мой взгляд, правильные выводы, которые заключаются в том, что ФРС будет и дальше повышать ключевую процентную ставку. И если раньше мы ориентировались на то, что еще одно как минимум повышение ставки последует в марте, то я предлагаю уже закладывать чуть ли не со стопроцентной вероятности того, что следом за мартом на майском заседании американские регулятор также повысит ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов. В итоге она достигнет процента. Как на все это будет реагировать американский рынок долга, американский трежерис, допускает, что скорее всего роста. И вот эта восходящая динамика трежерис непременно поддерживает интерес к американскому доллару. Повторю, 102,9 сейчас по индексу американской валюты Мы находимся в длинных позициях. Наконец-таки доллар развернулся, наконец-таки он получил фундаментальную поддержку. И сильный блок данных по американскому рынку труда, скажем так, авансом обеспечил жесткую риторику и уверенность Федрезерву на последующих заседаниях, когда... Ему придется отчитываться о проделанной работе, о монетарной политике. И будет возможность в этот самый момент сделать акцент на то, что жесткая монетарная политика вполне может опираться на сильные рынка труда. Следующая цель по индексу доллара 103,5-104 пункта. Золото 1877. Конечно же, рост американской валюты э, Рост доходности американских трейджерис привел к резкому развороту по рынку драгоценных металлов и серьезным распродажам по золоту и серебру. Текущие котировки, как я уже отметил, 1877, локальные минимум были еще ниже. Ситуация с долларом уже ясна. Мне кажется, что ее нужно использовать дальше как аргумент в пользу того, чтобы золото локально испытывало дальше давление. И, пожалуй, самый главный такой краткосрочный фактор, подсвечивающий возможности заработка на шартах, это индекс настроения, который сейчас свидетельствует о том, что большинство уже в лонговых сделках и распределение сил 70 на 30. Делаем вывод, что рынок пойдет по пути наименьшего сопротивления. И в отличие от э, э, ситуации недельной давности, этот э, путь наименьшего сопротивления сейчас предполагает дальнейшее снижение. Цель по золоту 1850. Европейская валюта против доллара 1,0796. У евро был очень хороший фон, на котором можно было отстроить бычье ралли. Это решение Европейского центрального банка повысить процентную ставку на 50 байсных пунктов. То есть это решение, которое превосходит по темпом повышения ставки решение американского регулятора. Сильная статистика, январские данные по сфере услуха еврозоны 58 с 49,3. По Германии тоже позитивный отчет. А, кстати говоря, впервые за, по-моему, 6-7 месяцев, то есть выше 50 индекса вышел в зону восстановления. И на этом фоне евро не дал никакой реакции, остался под давлением, что свидетельствует о том, что на евро теперь полностью будет влиять только лишь доллар и поскольку мы э, только что с вами определили что у американской валюты есть еще потенциал для роста европейская валюта скорее всего останется под давлением по фунту блестящая сделка вышла на продажу в текущей котировки 12060 наша долгосрочная цель которая уже не является долгосрочной учитывая что до нее остается 60 пунктов цель 120 давление на фунта оказало решение Банка англии повысить процентную ставку потому что э, в ситуации Ситуация с английской экономикой, ужесточение монетарной политики десятый раз подряд, это больше негатив. Ранее я вам рассказывал про то, что британская экономика ориентирована на потребителя очень... Важным показателем сейчас в этой экономике является сектор недвижимости, который по сути текущим состоянием указывает и является предвестником серьезного затяжного финансово-экономического кризиса, массовые протесты, исторические просто по масштабам, это тоже фактор давления для британской валюты. Сфера услуг, промышленный сектор, тотальное снижение, спад. Прогнозы по рецессии британской экономики, по глубине вот этого спада от Международного валютного фонда, то, что британская экономика просядет на 0,6% и в 2024 году продолжит испытывать проблемы. На этом фоне, я думаю, что нужно шортить фонд. И дальше, как я уже отметил. Доллар с 1,34. Есть два важных события на этой неделе. Это выступление главы Банка Канады Тифа Маклима, который состоится на завтра и в пятницу американские, точнее, данные по канадскому рынку труда. Обычно мы анализируем вместе американскую статистику non-farm и канадские данные по рынку труда, но в этот раз так совпало, что они разъехались по разным неделям. И канадская статистика будет в эту пятницу. По прогнозам, скорее всего, цифры будут неплохими. И я рассчитываю, что в купе с потенциально жесткой риторикой Маклима и Банка Канады, и сильным рынком труда, это может оказать поддержку канадской валюте. Поэтому давайте поддержим кошорт по доллару на канадцу с целями 1.32. И рынок нефти 80.10. Вот здесь, конечно же... Снижение, которое очень сильно расходится с фундаментальным фоном, который исключительно способствовал бы в нормальных условиях росту этого сектора. Китайская экономика, восстановление, индикаторы роста Китая в виде производственного и непроизводственного индекса, эмбарго, которое вступило в силу 5 февраля, то есть накануне на поставку российских нефтепродуктов, что в принципе уже заранее создает дополнительный дефицит предложения нефтепродуктов на мировом рынке. Все это рынком сейчас игнорируется, Конечно же, уже тревожный сигнал. Если в ближайшие дни, опять же, инициатива не перейдет к покупателям рынка нефти, то станет ясно, что и на нефть тоже сейчас оказывает напрямую влияние только лишь доллар. И в этой связи нефть может и дальше развивать нисходящую динамику. Но давайте не будем тогда забегать совсем уж прямо на конец этой недели. Пока что даем шанс нефти восстановиться. Тем более, что впереди важная поддержка 80 долларов за баррель, которая может выстоять. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой недели. Всем пока!